Алё? Алё? Да, да, да, да. Ага, Толь, добавь, да, всех людей и организуй этот звоночек компьютер. Я понял. Угу. Вот, а, меня слышно, да? Пока всем хорошо. Да, да, Может, да принципе, хорошо. Можно в принципе, наверное, и продолжить. Это интернет на самом деле очень хороший. Я вот сейчас нахожусь в гостинице. М можем здесь. А ты на Wi-Fi, да? Нет, тут просто мобильное покрытие хорошее. Это Москва, город. Ага. А, я, столь, я только знаю, в 2014 году познакомились заочно через интернет. И в июне познакомились уже лично в Мюнхене на открытии компании iButler. Он все делал очень порядочно, красиво, и ну, по ценностям мы очень похожи. Кто на вебинарах там его был, слушали, то есть человек искренний у него, аж глаза горят, он любит свое дело. И познакомился он с ребятами хорошими. И эти ребята организовывают очень масштабный проект который ну, в 2017 году должен нашуметь нормально, и в 2018 году будут люди, которые будут его развивать. И там есть ну, ряд таких уникальных особенностей, он к своей репутации то ли относится очень хорошо, не просто так его выбрал. То есть, ну, такая возможность заработать деньги хорошая, даже если просто как инвестору там, не развивая структуру, если у кого-то там какие-то свои... Моменты есть, но послушайте, в общем, только минуток 10, не буду распространяться, у меня тут вот люди еще рядышком. Слушают mm -hmm. тоже, нас много, кстати, у нас не 6 человек, еще тут рядом пару человек стоит, Я не инвесторов. Я, Я понял. А, да, всем добрый день тогда, рад знакомству. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Пока озвучим. Ну, я думаю, что все с чего-то начинается. А, Иван, спасибо, что это представил тоже. Да, действительно, если я что-то делаю, я делаю это с любовью, или это общение вообще не делаю. Меня так семье научили, у нас так вся семья живет. Вот. И а, как мы познакомились, да, мы там действительно очень, ну, как мы очень на профессиональном высоком уровне это работаем. То есть не тогда и с Иваном, когда мы познакомились, было очень приятно. То есть, был колоссальный обмен опытом в тот момент, да. Вот. То есть у меня сейчас получилось так, что я последний год был более-менее на паузе, то есть ну, как бы отдыхал там от этого всего. И уже где-то 4 месяца назад я сказал, что все, можно уже снова приступать и начал активный поиск. Честно вам скажу, на рынке вот много всяких предложений, но вы сами видите, что как бы нет такого ничего долгосрочного. Хотелось бы что-то долгосрочное, и во что-то такое во что можно было поверить. И вот у меня с этим реально сложности всегда, потому что, ну как, когда я говорю, что где-то что-то хорошо, действительно очень много людей сразу же организуется, мобилизируется и идет. Поэтому я, в принципе, права морального не имею делать что-то там некорректное или что-то с этим связано. Ну, плюс имя Иван уже сказал, то я на своем 18 лет работаю, занимаюсь торговлей недвижимости в юг Германии. Как сетевой индустрии уже пару человек меня знает, скажем, да, то что я как, как по призванию что ли сетевик, да, то есть я в сетевом не из-за денег, а из-за того, что я считаю, что это очень важно для человечества в целом, да, вот сам такой бизнес направление, да? Вот, ладно, пойдемте непосредственно туда уже к бизнесу, потому что если 10-15 минут, нам лучше сейчас тезисно хотя бы пройтись, чтобы Могли интересно или нет. Если уже дальше будет интересно. Мы уже детальные детальные потом разборы совместно будем устраивать вплоть до того, что я вас представлю руководство компании, чтобы сами своими глазами и ушами могли увидеть, что ребята действительно серьезные и ну как не шутят совсем. Я сейчас покажу экран. Если будет видно, скажите, что видно экран. Ладно. Видно. Окей. Смотрите, у нас Сейчас на дворе, то есть. А маркетинг сам по себе это уже изначально очень круто, да? то есть, безусловно. А, Словичка в том, что мы еще не до, до ума не знакомы с нормальным качественным э, маркетингом на ну, какой-то криптосистеме. Причем, обратите внимание, я говорю не криптокоине, а именно криптосистеме. Потому что сам криптокоин, он, он сам по себе, ну их очень много, их уже сейчас тысячи. А -то да? то есть, они ничем не подкреплены, то есть у них нет какой-то инфраструктуры, где они могли бы быть нужны и так далее. Вот поэтому они приходят и как бы там затормаживаются уже изначально подход делается что это криптосистема то есть она основана на реальных активах то есть деньги которые здесь принимаются они сразу же инвестируются там по разным направлениям сейчас я дальше расскажу да вот и э, у нас все устро... ну, как устроена сама система она поставлена на гибридном э, гибридном блокчейне да то есть у нас есть пуфов стейк да? Вот. Сама компания официальнее не бывает, то есть это швейцарское акционерное общество. То есть официальный старт мы планируем на мае 2017 года. Хочу сразу же, ну как, сразу же, чтобы у всех в головах стало все понятно не как обычно у нас на рынке происходит вот сейчас говорят, что о, круто, давайте денег соберем, вот у нас такая шикарная идея, давайте вы сейчас денег нам соберите, а мы потом что-нибудь спрограммируем и все будут счастливы. Изначально другой подход, то есть старт будет уже с готовым продуктом, да, то есть сразу же. вот на Старт запланировали на мае 2017 года и вот у нас сейчас неделя, неделя в Берлине, то есть я следующую неделю вылетаю, мы ежедневно будем встречать топ-лидеров с разных стран мира, то есть мы разных языках, каждый день будем проводить такие, ну, как, грубо говоря, стартап будет, ну, как, не стартап, а, как вылетело слово, предрегистрации, где будут потом, да, вот, предстарт, а, наверное. предстарт да, да, спасибо, что-то вылетело вот, предстарт, а, на предстарте у нас будет возможность зарегистрироваться, спокойно расставиться, грамотно, чтобы людей было своих, да, и потом уже начнут оплаты и пойдут с мая. Вот. процесс регистрации да, вот здесь состоится 11 числа вот на сегодняшний день компания оценивается уже более 13 миллионов это мы все после после недели запуска будем это рассказывать, да? здесь нету такого как покупайте токены здесь нет никаких сплитов здесь нет никаких сложностей все сделано действительно так как должно быть то есть на нормальной крипто системе по продуктам то есть очень качественный действительно хороший качественный блокчейн он гибридный также один из продуктов взяли не случайно а намерено хотя это и выглядит может быть как может быть не так как все хотели бы видеть до да, обучение 98 процентов людей понятия не имеет что такое криптомер что такое криптосистемы для чего они нужны именно поэтому мы очень большую ставку ставим именно на образование людей да то есть блокчейн это образовательные пакеты там действительно очень хорошие видео текстовом формате уже готовые причем к запуску да потом криптокоины они однозначно нужны как трансакционная монета внутри системы то есть у нас как экосистема, сейчас я не расскажу, да, и, э, э, и создание своей э, э, децентрализованной криптобиржи. Сейчас на это очень большой спрос так как две ключевые проблемы, от которых биржи не могут справиться. Проблема номер один – их постоянно нападают и у них снова и снова вытягивают деньги у вкладчиков, грубо говоря, да, ну или как и у участников. Вот. И вторая проблема – это проблема верификации. То есть мы с вами уходим в децентрализованный мир для того, что мы хотим больше независимости, а по факту нас опять возвращается централизованный мир, когда мы хотим в нашем мире что-то купить за деньги, то есть фиатные. Да? Вот. То есть есть идея, как легально сделать так, Uh, уже сейчас вся архитектура программная прописалась, то есть уже вот действительно вот, ну, уже в хорошей только завершающей фазе. Да? Mm -hmm. Есть идея, как сделать так, чтобы не нужно было верифицироваться. Сейчас, извините, я отключу это все. Сейчас mm -hmm. Чтобы нам не нужно было верифицироваться. То есть мы сможем без верификации делать обмен фиатных денег на крипты и наоборот. Вот. Сейчас развивать эту мысль дальше не буду, после, после, после того, как общая информация будет выдана, я потом, мы потом отдельно с вами прям проведем встречи, как это устроено. Вот. Бизнес, уже сейчас готовая краудпайнинговая полностью площадка, очень хорошая, на новом уровне, я вам коротко покажу, как она выглядит. Корзованговая площадка это, это, это колоссальный бизнес, это колоссальная индустрия и вот в этот рынок мы тоже заходим. Платежные институты сейчас уже оформлены все ну, нужные документация на получение собственной европейской банковской лицензии. Для чего это нужно? То есть вот здесь вот если вы увидите вот здесь вот у нас маркет, да. То есть легальная торговая площадка. То есть нам, нам просто необходима своя платежная система, чтобы мы ни от кого не зависели, для того, чтобы мы запустили идею маркета. То есть мы нашли способ, как абсолютно легально расплачиваться коинами в сети, и участники, хоть продавцы, хоть покупатели даже не будут понимать, что, они, что происход, ну, как обмен происходит через коины. То есть действительно очень мощная, классная схема. Почему вот сейчас большинство... Почему вот сейчас вот... Много людей у кого есть биткоины, но мало компаний, которые продают за биткоины. То есть есть только какие-то ярые энтузиасты, которые продают за биткоины что-то, да? Но они находятся в серой зоне, поэтому, поэтому как бы не так все просто. Так вот мы нашли способ как сделать так, чтобы люди оставались в белой зоне, то есть на абсолютно легальной основе, но чтобы все-таки мы могли уже через блокчейн совершать транзакции. Вот об этом тоже детально позже. И сам нетворк, то есть сама Теперь вот, вот за счет того, что у нас такие вот, скажем так, довольно-таки модные новые продукты, нам по-любому нужны люди, с кем мы будем это доносить до других. Да? И, соответственно, создали социальную сеть по подобию LinkedIn. То есть там ничего лишнего. То есть на, на старте, то есть в мае мы поставим именно базовую версию, хотя она уже очень хорошая, качественная, протестированная. То есть, ну, как все, как надо. да. И социальная сеть, только мы ее сделаем небольшая особенность. То есть она будет платить за за э, контент, то есть вот наподобие, ну контент и активность, а то есть вот наподобие э, стима, скажем, да но только более доступным и понятным образом для конечных потребителей. То есть, ну, плата за контент, что это имеется в виду? Вот, вот Иван там был, например, сейчас, или вот сейчас в Москве где-то, да, какую-то красивую фотографию с текстом выставил, мы сообщество пострелили, говорили, о, круто, и поставили Ивана лайки. Так вот, за каждый лайк Иван получает 0.003 коина, к примеру, да. Вот, то есть, по факту, на данный момент, может быть, это не такая большая сумма, но если Иван держит свои коины и выдох, из через 2 или через 3 года только в сеть, то есть, продаст их на бирже, да, то там довольно-таки приличный. сумма могут накапливаться. Вот. Ну Кроме этого, там ну, очень много всяких интересных моментов. Но один из самых интересных моментов, так как я являюсь, ну, как, можно сказать, экспертом в сфере сетевого маркетинга и вообще в, в плане стартапов, то есть мы несколько сетевых компаний запускали, то есть есть понимание реально, как это устроено, мне очень просимпатизировало то, что здесь социальная сеть прошита с кабинетом, с кабинетом маркетинговым насквозь. То есть я из маркетингового кабинета ухожу в социальную сеть, из социальной сети в маркетинговый кабинет и в маркет, и все, короче, в одном сделано. То есть это очень грамотно, что людям не нужно 500 регистраций где-то делать. То есть у нас одна система, в которой человек регистрируется, причем он сам может выбрать как. Хочет он бизнес делать, он может на бизнес заходить, хочет э, именно соцсети пользоваться, может только на соцсети заходить. В общем, на выбор, то есть у нас вот реально конверсия будет приравниваться там, ну, практически к 10%. Потому что с кем бы мы ни разговаривали, мы кому-то что-то можем дать интересное. Вот. Пойдемте дальше. По бизнес-моделям. То есть э, на первом этапе компания продает бизнес-пакеты. В, в каждый из бизнес-пакетов входит 4 элемента. Для нас крайне интересны, конечно же, это криптокоины. Они, они нам нужны для того, чтобы наполнить жизнь саму систему. То есть нам транзакции нужны на идти, должны на чем-то идти. Вот. Поэтому каждый из участников, кто приобрел свой бизнес-пакет, получает коин. То есть первые коины мы с вами получим по 10 центов. Вот. Цена на коин будет постоянно возрастать. То есть изначально мы эту цену будем сами регулировать, то есть компания независимо от того, ну, как независимо от цены на бирже, то есть она сразу же выйдет, понятно, на две биржи, ну, я думаю, все знаете сами прекрасно, что когда коин вводишь на биржу, там 3-4 месяца, пока там спекулянты, пока трейдеры проснутся, пока начнется движуха, когда рынок сам начнет цену регулировать, проходит там какое-то время, там, 3-4 месяца. Вот. Поэтому на первые 3-4 месяца цена будет регулироваться от компании, то есть, ну, так образно говорю, да, там, например, там первый миллион коинов, цифры от Балдыберу, беру, да, первый миллион коинов по 10 центов, второй миллион там по 20 центов, третий миллион там по 30, по 40 и наверху так идет, да, и что самое интересное, компания гарантированно э, скупает эти коины также и назад, да, то есть, э, то есть я могу их выставить как ордера на бирже, либо я могу сдать в компанию, но ну, понятно, что компания их выкупает назад дешевле, чем она дает, ну вот простой пример, чтобы было понимание, да, допустим, мы по 10 центов с вами закупились, прошло там какие-то 3-4 месяца, э, компания продает коины уже там, допустим, по одному евро, да, и э, по, по пол евро принимает их назад. Все, то есть если я по 10 центов закупился, я в 5 раз умножил капитал, и компания гарантированно выкупает все коины, которые есть. То есть для этого есть вся математика, вот все по логике, все как надо. То есть денег реально на это все хватает. Конечно же, обучающие материалы, на что будет делаться прям упор, потому что нам, ну, как сказать, мы не хотим здесь строить классический сетевой маркетинг, где все кричат «go, go, go» и лишь бы, лишь бы, больше, больше. То есть мы хотим создать нормальную, нормальное такое сообщество, то есть умных, образованных людей именно в этой сфере. Потому что ну, это сейчас, наверное, больше, чем вес золота, потому что мало кто об этом понимает, но мы все прекрасно понимаем, кто уже понимает, что это наше будущее. Соответственно, чем раньше мы станем экспертами и чем больше в наших краях будет эксперт, тем легче нам будет реализовывать что угодно на коине также в каждый бизнес пакет входит такие лайки для чего они нужны при помощи этих лайков то есть вот я вам покажу сейчас коротко нашу вот платформу для стартапов да мы можем, как сообщество, то есть, вот там, например, организаторы говорят, ребят, вот мы отобрали несколько стартапов, наш аналитический отдел сказал, что вот это вот это вот может хорошо прострелить, мы с вами, как сообщество, можем отдать лайк за какой-то из проектов. И чем больше какой-то проект собирает лайков, значит, этот проект и выкупается. И вот когда он выкупается, то есть, он, грубо говоря, привязан, опять же, так же, как и нашей экосистеме, посредством коина. То есть, коин, он у нас, по факту, получается, прикрепленный. То есть, у нашего коина есть активы. Ну вот активы, я думаю, здесь все как инвесторы все прекрасно понимают, то есть, где, где, мы, где мы получаем просто ну, как прибыль, да? то есть, ну, как затраты когда меньше чем прибыль, да? то есть вот это активы. Вот. И, соответственно, здесь по активам как работается. То есть сначала первая база собирается, это золото и платин. Для чего это нужно? Чтобы обеспечить дно коина, чтобы он меньше какого-то цены не мог никак уйти. Хоть как там спекулянты на рынке работают, то есть чтобы ну, невозможно было уйти определенный низ. Да? Какая-то часть средств распределяется на покупки стартапов. То есть по стартапам это действительно очень круто. То есть где-то 30-40% годовых, ну, как, ну, как нормальное, такое, ну, как среднее причем бывают такие моменты, когда ты вот, реально простреливаешь, то есть ты там 20 тысяч вносишь и а, через какие-то там 6-7 месяцев по 15 тысяч в месяц выносишь, да? то есть есть разные интересные всякие направления сейчас тоже углубляться дольше не будем у нас время маловато вот и рекламные бонусы то есть сама социальная сеть также как и рекламная площадка построена ну наподобие linkedin то есть здесь не будет там рекламы хайпов там или рекламы сетевых маркетингов причем ничего против всего маркетинга мы сами ну как любим это направление да Просто мы не хотим прехватить это в мусорную помойку, а мы хотим сделать так, чтобы и Coca-Cola могла спокойно прийти и выставить здесь свою рекламу, и не заботиться, ну, как не боясь за свою репутацию. То есть это очень важно. Да? То есть этим занимаются специальные люди, которые прямо вот прокачаны по этим делам. То есть каждый из участников, он получает также рекламные бонусы, то есть Ad Points. И вот на эти рекламные бонусы он может выставлять свою рекламу. Например, у меня там есть там, автомастерская, там она в Москве, в таком-то районе. То есть я по геотаргетинг выставляю и говорю, вот так, вот так. Вот таким-таким-то людям должно показываться. И так я могу тратить свои вот эти рекламные бонусы. В том случае, например, если мне нечего рекламировать, эти рекламные бонусы я могу продавать там, по какой-то там цене. но ну, рынок сам это регулирует у нас тем участникам, которым это нужно. Вот. Ну, детали, опять же, я думаю, после 8 числа мы все равно, если кому интересно, будет, будем чаще разговаривать. вот По этапам развития, то есть мы, наш план 1 миллион платных аккаунтов за три года. Я вам, кстати, презентацию эту сброшу, потому что у вас наверняка будут вопросы, и вы, вы сможете еще раз с этим всем, ну, как пройтись, за записать отдельно вопросы, и я вам организую с удовольствием, если Иван позволит, конечно, встречу, встречу с одним из основателей, ну, чтобы... Более, что ли, такое глубокое было понимание. Самое интересно, да. Я вам устрою это, да, то есть, потому что если, если бы, конечно, у вас у кого-то получилось приехать в Берлин на 5 число апреля, да, это вот через пару недель, это было бы вообще идеальный вариант. Ну вот, к сожалению, Ивана с визой там чуть сложности, да. Но вот вот хочу вам просто вот в сердце ваше положить, сказать, что если есть хоть какая-то возможность 5 числа хотя бы на день быть здесь, то надо все дела отложить, переложить и просто здесь быть. То есть здесь у вас будет полное четкое понимание. То есть что ожидать людей, которые приедут? В первую очередь будет выступать наш технический директор. Технический директор – это один из ну, подрядчиков Роскосмоса. То есть там реально просто человек, ну, мозг ходячий, да? То есть его, когда он еще университет не закончил, уже выкупил Сименс, э, и все. То есть он даже, ну, то есть, ну это гениальный человек, да? Вот. Он будет сам лично отвечать на вопросы технические, потому что у нас сообщество делится, ну, можно так образно разделить на две части часть техническая то есть люди которых интересуют э, только вот как устроено какие решения технические какие инновации а есть люди, которые, вот, ну вот, я больше к такой части отношусь, да, нам, мне просто нужна суть идеи, то есть мне нужно понимать, куда и в какая польза для общества с этого. Все. То есть меня вот это интересует. технический момент меня в принципе не интересует, потому что я как бы доверяю этим людям, и все равно специальные люди наши уже все равно это все проверяли, скажем, да. Вот, и для того, чтобы и тех, и тех удовлетворить, сначала сделается техническая часть, чтобы они уже спокойно могли воспринимать дальнейшую информацию, потом выходят оба основателя, и они дают нам... Ну, как задают вектор развития то есть что будет как то есть вот людей вообще реально готовят ну, знакомят вообще с идеей целиком а потом а, через skype выходят юристы а, и причем в каждой стране они отдельно а, перед тем как вот например зайти в россию там или в Украину, там казахстан любую страну а, находятся действительно ну, очень высокого класса специалисты ну как юридическая поддержка да, а, то есть зондируется рынок а, делается бизнес-модель открывается офис и только потом а, начинаем работать в этой стране то есть вот первые офисы в москве уже сейчас там 200 с лишним квадратов сделали а, там ну, как уже сейчас идет какая-то работа там коммерческий а, не коммерческий, как это по рекламе маркетинг-директор там находится То есть юридический юри, отдел там же находится то есть оно все это делать то же самое в минске в украине сейчас не знаю уже подписали договора или нет то есть там уже такой завершающий этап и в астане а, Анатолий, можно прям вопрос? А в Москве где? Это вот, она, я сейчас скажу, это бизнес-центр, как он, напротив Москва-Сити, из окон Москва-Сити видна как раз, блин, забыл, как он называется, я, сейчас, секундочку, я быстро гляну. Так Анатолий, ну, у нас со всей Москвы видно Москва-Сити, <свят> А, ну да, да, да, не, нет, там напротив, через речку прям, Иван, здание такое, два таких дома здоровых тоже, блин, как я не забыл, называется. Бизнес-центр. Uh, сейчас я найду. Может... Можно вопрос, это не про Андрея Карпухова? Нет. Помню, а что просто... а с Андреем? А я думал, просто он, он тоже хочет развивать, он в Берлин тебе хотел лететь. А, нет, ну будет? он в Берлин-то прилетит, да. То есть, ну как, я не знаю, сейчас будет он развивать или нет, но приглашение он получил. И вот мы здесь встретимся, а дальше будет, жизнь покажет, да? Я для себя, то есть моя команда, вот с кем я уже, вот уже плотно работаю, да, то есть вот уже за годах, которые жил, мы все на 120% настроены прям. Ну ты за этим персонажем внимательно наблюдай, там, он там ходит, контактики записывает, там, спрашивает, что там, куда. Ну да, да, знаю, да. Ну, скажем, мы здесь, то, что в Берлине, где встречаемся, здесь уже в основном профессионалы, то есть как бы, все нормально. Блин, секунду, я... Ну, если не прям не не прям сейчас не супер важно я могу да, посмотреть потом, потом. я могу позже посмотреть потому что у меня где-то в переписке есть а, а нет нет <свет> ну, я найду в общем переписки бизнес-центр там какой-то прям вот через речку от москва сити <свет> <свет> вот. там все как надо упаковано все красиво и так это вот по этапам развития то есть у нас то есть мы сейчас планируем до 11 ну, до 11 месяца, что-то у нас ноябрь получается, да, 60 тысяч активных участников, 300 тысяч это соцсеть, то есть соцсеть это даже не оплачено, там соцсети же не надо тебе платить ни за что, это же просто соцсеть, вот, и, то есть мы планируем за три года уйти вот в 1 миллион, то есть и в среднем, то есть мы вот смотрели по, подобным, по, подобным, по подобной схеме, компании, которые работают, где-то в среднем человек выходит на 250 евро про активного участника, да, в среднем, да, потому что всех там по-разному. Вот. А теперь смотрите, у нас получается, что это у нас было, стартовый курс будет 10 центов. То есть это уже сразу, сейчас уже оговорено, то есть мы это сейчас уже знаем. Вот. И мы планируем там на 1 один, на один евро вывести, ну, скажем, по крайней мере, в плане написано 31-12. То есть, ну, можно удесятилить капитал, будет, да. Но по факту мы почему-то уверены даже, что это будет намного раньше произойдет. Вот, Ну, мы хотя бы в официальных цифрах, которые здесь приведены. Если просто посмотреть на Зильберкоин, на какие заливы были там и какие тут потенциально возможные заливы, тут, возможен десятикратный рост уже где-то к сентябрю, а, возможно, даже к маю, я просто тоже не люблю там золотые горы обещать. Я тоже не по математике подумать, лучше, как бы, сказать меньше, а получить больше, чем наоборот. Но на самом деле я серьезно отношусь, я минимум 10 тысяч долларов закину, а, скорее всего, 20. Ну, смотри, Зильбер... Да-да, смотри, Зильберт, там у них всего полтора миллиона был оборот, то есть у них внутри, э, то есть вот, э, у них всего полтора миллиона, это мало очень, и то, вы же видите, то есть там есть ребята, э, там есть ребята, кто с 2 битка залетали и по 70-80 по тысяч вывели, то есть, ну, как, приятно, скажем, да. То есть э, здесь ну, чуть другое. Так, там здесь все грамотно сделано и замкнутая система. Я сам там наблюдаю уже ну, и участвую активно, можно сказать, да, больше mm -hmm. двух месяцев. И вижу, как mm -hmm. все продумано. Mm -hmm. и, mm -hmm. да. В принципе, общаюсь Р Р Рашан молодец, обогащает людей с нет, людьми, которые нравится. в офисе общаюсь. Вижу, какие у них планы. Ну mm -hmm. там интересно, конечно. Mm -hmm. ну, мне нравится тоже. То есть, ну, Главное, чтобы это... жадность не сгубила вот это yeah, все. Да, да, да. да. То есть, есть определенные правила. То есть, я, скажу, у меня в Зильбрах тоже что-то лежит, да, то есть я такие вещи, ну, как страсть тоже отслеживать. Но уже такого Мне подъема нравится. не будет, как сначала. Уже инвестировать в них суммы, суммы нерезонно. Я, например, держу сейчас в битках, а не в Зильберах. Угу. Да нет, Зильбер просто озвучили, чтобы была какая-то аналогия, зацепка человек, такое существо ассоциативное. То есть я просто да. показал, что человек с именем Равшан. Смог собрать вот такие суммы, увеличить, поднять здесь 500 долларов до десятки тысяч. То есть Равшан и руководитель этой компании немножко другого ну, уровня Ну давайте я вам просто расскажу хотя бы про Максима, про одного Максима, да? Ну я, да, я просто не хочу, чтобы мы сейчас 10 минут Зильберкоин обсуждали, есть, не люди. Ну... ну просто, чтобы примерно да. было понимание, да, Максим? А вход, подав... еще секунду, а вход будет в биткоинах именно, да, изначально? Вход именно будет в евро. В евро, да? Скарт, Парасу, да. Ясно. Скарт можно будет? Извините, я не расслышал. С карт можно будет платить? Да, да, именно с карт, конечно. Именно. Напрямую, без там всяких мерчантов. Прям все напрямую. Ясно. В этом плане, это для динамики очень важно, чтобы мы с картами... Скажите, а то уже мысли мы вас ваши упустили. А где мы были теперь? Я Про Максима, про Максима рассказать. Да, расскажи про Макса. Я вам про Максима расскажу. Максим Бедеров, я с ним познакомился где-то полтора месяца назад, и вообще как у меня с ним знакомство состоялось. У нас есть в Европе такой Саша Хаук, его зовут. Да? Саша Хаук это, наверное, один из самых таких серьезных хедхантеров. То есть он реально очень крутой. Есть такой страховой, как это сказать, концерн, что ли, да, генерале, и он ответственный за Европу. Вот Саша, да. Вот И у Саши, соответственно, очень-очень авторитет, ну, как очень такой серьезный авторитет. И когда какие-то. Вот компания интересный на рынок выходит то очень часто они через него проходят вот и саша грубо говоря вот свои контакты распределяет кто где может быть полезен да то есть вот так вот и получилось так что мы уже с ним знакомы где-то 4-5 лет и последний год мы прям интенсивно вместе работаем то есть он мне делает такие выходы там реально на концерны там ну просто ну, шикарный чё, э, человек причем он такое построение делает грамотно что я потом прихожу со мной чуть ли не на вы разговаривать а я -то вообще простой человек -то, в принципе да вот то есть он такой, вот. И он мне говорит: "Толя, тебе обязательно надо познакомиться вот с Максимом и э, с Алексеем". То есть вот э, действительно очень хорошая идея. Мол, вот э, и мои люди говорят мне сказали, что тоже все классно. Я говорю: "Ну, конечно, с удовольствием". Мы вот назначили встречу и поехали. Вот теперь рассказываю Максиме. Максим, у нас есть такая компания в Германии, она называется MLP. Компания MLP, MLP она одна из самых таких крупных в разряде, которая консультирует богатых людей, куда распределять средства. То есть, ну, как помогать создавать инвестиционные портфели. Это недвижимость, это яхты. Это ну, вот, всякие люксовые вещи, это золото, это платина, это камни. То есть ну, вот, э, там много всяких разных вот направлений, но они все завязаны лишь на то, чтобы э, сохранить и приумножить капитал клиентов. Вот это такая компания у нас. Вот Максим Бедеров уже 8 лет в этой компании номер один, и у него личный товарооборот полтора миллиарда евро. Ну, чтобы объем понимать от человека, да. А, то есть там, где он нас встречал, это прям в центре Берлина, а, вот когда приезжаешь, я на, на поезде туда ездил, мне в тот момент удобнее было. И вот ты прям приезжаешь, там 5 минут от, от вокзала, там очень, ну там такие красивые офисные здания сейчас понастроили, так все прям расстроили красиво, там же прям парламент видно вот немецкий, э -э -э -э -э да, вот прям с вокзала, такое место genau. знаковое. И Deriky, там вот такая башня, и вот в этой башне, в одной из этих башен у него три этажа полностью. То есть у него более 130 человек на зарплате, и из них 30 человек зарабатывают больше, чем 200 тысяч евро в год. То есть это профессиональные ну, как продавцы, которые именно вот в элитном сегменте работают. А Максим, он очень вот, по деньгам прокачанный, очень грамотный руководитель. И вот все, что касается стартапов и всех вот этих вот дел, это он, конечно, там, ну, прямо на уровне. Да? Вот. А Алексей? экономическое высшее образование, то есть человек, который реально понимает, как экономически должны быть построены компании, там концерны в том числе, да, и последний год он попробовал себя, то есть так как они планировали вот что-то подобное запускать, соответственно, нужно было ну, собирать какой-то опыт, чтобы знать, где что важно, на что обращать внимание, что не обращать внимание. Он зашел с Swisscoin с одной буквой S, да, там их там два же было, там один-то вообще непонятно. Mm -hmm. -то. Вот, и с он показал результат, за 8 месяцев 156 тысяч человек организация, 2,5 миллиона чек, то есть вывод на счет и 20 миллионов коинов э, внутри системы насобирал. То есть если бы в тот момент э, э, Swiss, у Свиса что произошло-то? Они же нормально, все там хорошие ребята, то есть все кто-то организовывали, да? Единственное, что на финальном этапе разработчики блокчейна Свисовского и э, руководители компании вообще не сошлись ни в каких мнениях, и они просто произошел раскол. И, соответственно, ну, сами понимаете, что в этот момент происходит. Когда люди ждут выхода блокчейна, а в какой-то момент говорят, что чуть-чуть позже. Сейчас им уже предоставили блокчейн, кстати, Алексею, и сделал да понятно не такой как у нас но как бы э -э, все равно хороший и свис э -э, все таки это даже показатель для алекса для да что мог бы просто отвернуться и сказать, ах, ладно, а, говорит, нет, люди же деньги вкладывали, все, то есть надо им дать все-таки блокчейн, и вот он полностью всю эту организовал. Но ну, он потом самое, что лично затронет, я не хочу там все эти тонкости рассказывать. Вот. То есть не знаю, что можно, что сказать, а что нет. Да? Вот. То есть действительно очень хорошие, то есть результативные, грамотные и для человека созданные. То есть, то есть даже вот знаково для меня лично было, да, в тот момент, когда мы приехали, то есть познакомили нас с семьей, да, я с своим партнером приезжал, у меня старший партнер есть опытный, познакомили с семьей, там, с детишек, там, ну, такой, ну, нормально, то есть он говорит, поймите, одну, ну, даже сам разговор, когда он начинался, говорит, просто чтобы вы изначально знали, у нас с деньгами вообще все хорошо. Нас, ну, как Нами движут другие мысли, мы хотим создать что-то вообще просто уникальное в своем роде именно для человека. То есть это ну, для меня в частности это довольно-таки показательно, потому что я к такой же категории людей отношусь. Вот. Вот, то есть компания наращивает ликвидные активы, то есть формирует солидный э, и быстро растущий инвестиционный портфель, э, генерирует рекламные доходы и добивается капитализации всей криптосистемы. Э, курс толкает вверх. Смотрите, это растущие инвестиции компании в Драк Металл. То есть компания выкупает золото-платину, да, то есть чтобы э, ну, как актив компании постоянно развивался. Окей, золото-платина там не такой большой процент, но все равно что-то плюс-минус 10-14% в год э, тоже хорошо. Но очень стабильно, скажем. Да. Растущий доход инвестиционного портфеля и стратегия умного инвестирования компании, то есть это распределение средств по разного рода стартапам, то есть у них там есть прям понимание растущие рекламные доходы, то есть чем больше наша социальная сеть, тем больше, соответственно, заказов по рекламе, вот и чем больше рекламы, тем больше доход, то есть понятно, это все влияет на экосистему в целом позитивно, вот возможность использования коина в многочисленных пунктах приема по всему миру, то есть есть конкретная схема посредством вот через нашу банковскую лицензию, как сделать так, чтобы легально компаниям было выгодно принимать платежи через нас. Да? То есть на это прям отдельный отдел работает. То есть я сейчас тонкости не буду рассказывать после, после 8 числа, когда мы из Берлина вернемся. Вот. Потом коин, понятно же, сразу же должен отобразиться на биржах, чтобы у нас такого шлейфа не было, как за OneCoin. Или, ну, не люблю называть имена, и не поймите меня неправильно, я не хочу сказать, что это плохо или хорошо, но довольно-таки негативный шлейф идет за рядом компаний, то есть мы хотим это сразу же изначально избежать. И э, возможно, возможность обратной продажи по внутреннему курсу. А, то есть, компания оформлена все как надо, то есть, по высшим юридическим регалиям. То есть, мы а, сейчас официально можем, причем они сразу же сделали для двух сторон ну как вот эту защиту да с одной стороны для компании самой непосредственно это важно чтобы компания была надежна да чтобы у нас такого не было что вкладчики потом сказали ой как все плохо да но с другой стороны и для нас то есть вот я в частности делаю дистрибьюцию то есть я буду стоять на сцене и говорить, что ребята здесь классно да и соответственно я должен быть защищен то есть они защитили и нас то есть как дистрибьюцию и себя на очень высоком уровне. Вань, у них юристы, те, штуки бы ведут швейцарские. Я понял, понял. Та же самая контора, там реально очень высокий уровень. То есть если кто не знает, что это юридическая контора консультирует государство о вообще по блокчейнам, по и по налогам. То есть там действительно очень такой, ну как серьезный подход. Вот. Технологические решения. Технологические решения, какие у нас есть, это децентрализованная технология блокчейн и централизованная управлением курсом криптоединиц, единиц который осуществляется непосредственно компанией. Блин, слишком умно Леша нас записал, потому что он потом сам расскажет эти детали. Потом, что у нас Вот тоже интересная штука, что сделали да Для хранения крипто коинов Они разработали систему безопасности Между собой шутят параноик Модус, что это такое То есть такой кошелек да То есть он физический, так, электронный И вот, когда я Храню там коины, то есть сейчас пока может быть У нас там небольшие суммы, там 50-100 тысяч Еще как бы терпимо к суммам привыкли Ну как сильно внимания не обращаешь Но в тот момент, когда у нас на счетах будет там 10-15-20 Миллионов, то еще как начнешь обращать внимание надежно ли защищен мой коин или нет вот поэтому вот этот кошелечек он очень грамотно сделан довольно таки удобный и даже короче он сделан так что из него реально невозможно никаким способом вытащить ваши коины вообще просто нереально даже в том случае если кто-то ваш физический кошелек украдет и утащит у вас будет какое-то время для того чтобы защитить свои коин на нужном для вас кошельке то есть сделано так чтобы люди даже вот из-за защищенности имели эти кошельки. Вот. И э, это я не знаю, что он сейчас написал, у меня этот новый слайд они прислали. Я сейчас не буду ничего говорить, лучше потом спросим. В общем, по безопасности, они сейчас там представят несколько патентов, то есть уже подали заявки, то есть понятно, они там все эти конференции посещают, все, что нужно. Скорость, если кому-то это интересно, вот здесь вы можете увидеть. Иван, здесь, наверное, больше ты скажешь, это интересно или нет. Скорость сейчас наподобие, что под простым языком, это как в PayPal. Да, интересно людям, интересно деньги на самом деле. То есть тут все понимают, что ну, в 10 раз можно примерно умножить до конца года. Это все здорово и интересно. Даже если в 4 раза умножат, уже все будут довольны. Просто всем интересно, сколько денег на привлечениях можно заработать. То есть есть вот, ну, давай прямым языком, у Тани там есть 10 человек, у людей есть там определенное количество денег, есть определенное количество команды. То есть чтобы понимать может реально стоит брать билет в Германию, я там готов где-то Таню даже спонсировать, она... Ну, я считаю, что это просто крайне важно, Иван. Вот смотри, вот если сейчас расставлять приоритеты, Нет, я бы сказал, что... в принципе, сам могу преподнести, вот именно процент. В общем, ага. скажи, пожалуйста, вот, ну, если оборот сделать, там, 1200 в пяти линиях, там, первых, там, за месяц, за два, за три, сколько там это может денег принести? Я сейчас так тебе не скажу, я тебе могу, я тебе вышлю маркетинг. Мне кажется, тебе легче самому будет прикинуть. Я тебе вышлю маркетинг, у меня в текстовой форме уже готов, mm -hmm. слайды будут готовы очень скоро тоже. Ну, вот, вот просто по примеру я говорю, вот смотрите, бизнес пакеты идут с 5 евро. Это большой, большой плюс, потому что здесь мы цепляем Африку, Азию, здесь мы цепляем Индию и Латинскую Америку. Второй большой плюс это в том, что ну, расчетная монета евро идет, то есть то есть я ввожу деньги в евро. Почему это важно? Потому что здесь у нас будет мощная динамика. А, Вань, смотри, вот каждый раз, когда мы, допустим, вот какой-то стартап делаем на коинах, примерно, да, у людей какие сложности? Объясни, что такое криптомир, объясни потом, ну, чтобы он взял первый кошелек, переведи ему первый биткоин, сделай транзакцию, это все занимает время. Здесь этого не будет. Здесь сразу же человек у тебя раз и в теме, и как только он появился в теме, он уже внутри его сам курс обучает этому, и он сам это делает без себя. Это большую динамику придаст. Фишка в том, что люди, получив какую-то первую информацию, вот даже ну, понятно, что за 5 евро никто это покупать не будет, ну, допустим, да? он может себя апгрейдить вплоть до десятки, и что самое интересное, там еще есть трейдинг-аккаунты, и на трейдинг-аккаунтах он хоть в миллионах может вводить. То есть там вообще нету, крышек вообще просто нету. Поэтому сложно сказать, сколько человек заработает в первых пять линиях. Ну, я могу сказать, что, допустим, если я привел человека, который принес 500 тысяч, то сразу же 50 тысяч ложишь в карман. То есть это такое дело. А здесь создано таким образом, что здесь будут люди приносить очень большие суммы. То есть мы здесь говорим реально о крупных суммах, то есть о миллионах. Да, именно от одного лица. То есть здесь таким образом это все готовится. Поэтому для нас, для массы, я знаю, что мы можем очень большие, колоссальные обороты здесь сделать. Здесь два, два, два дохода. Сначала это, конечно же, доход евровый, то, что мы выводим, да, и второй это непосредственно сам коин. Вот коин мы сейчас получим с вами по 10 центов, грубо говоря, да, то есть его нарабатывать будем по 20, по 30, по 40 центов, там, по копеечкам, да. Цель за три года Цель за три года вывести его в разряд 200 евро. Так вот, если мы даже от 10 центов отталкиваемся, даже если мы говорим о инвестиции в 10 тысяч, да, хотя слово инвестиции это стоп-слово, но я думаю, здесь все взрослые, да, то э, э, сами посмотрите, сколько у нас получается коинов. Это получается, 1, 3, 4, 1, 2, да, получается 10 миллионов коинов. Так вот, если мы хотя бы в 1 евро уходим, а вы представьте, когда мы пойдем вот в этот разряд, Хотя бы как эфир, как эфир начнем. Здесь 500 миллионов коинов будет, и из них всего лишь всего лишь 100 будет в продаже. Остальные будут заблокированы. То есть здесь ну, очень-очень высокая, ну, спекулятивная такая составляющая, жесткая. Поэтому сложно сказать, Иван, сколько заработаешь, 200 или 300 человек. Я знаю, что когда здесь будет 200 или 300 человек, вы этих людей потом не сможете остановить они просто будут э, рвать и метать. Готовятся очень мощные пиарные компании, вплоть до, э, уже сейчас интервью Forbes.ru э, э, это готовится, там в нужный момент она будет представлена. То есть они готовят мощным образом службу поддержки. Обратите внимание, сколько компаний загибается из-за недостаточной информации. Или давайте по-другому. Сколько нам, с вами, лидерам, приходится энергии выдавать в никуда, когда мы делаем поддержку. А представьте, здесь новые технологии, сколько будет у людей вопросов. Поэтому здесь на слово поддержку прямо отдельное внимание. У нас вот человек, который организовал поддержку для Beeline, да, вот этот человек, его перекупили, он сейчас у нас организовывает службу поддержки для нас. Чтобы мы с вами, лидеры, занимались тем, что приносит деньги, а не тем, что делает поддержка. То есть мы с вами не должны делать работу, которая стоит 10 евро в час. Все, это, это изначально в компании так поставлено. Потом по, по маркетингу и по этим стратегиям у нас есть такой сайт «Профи.ру». Человек, главный маркетолог, девушка уже начала у нас. Все, то есть она в Москве находится. То есть там ну, высочайшего класса. Я вам так для затравки еще скажу. видео Видеоматериал готовится шикарнейший. То есть, ну, вплоть до того, что наш коин в космосе выпустит. В открытое небо. Вы представляете, это официально еще будет заявлено в плюс на сайте Роскосмоса и так далее. Это, это, это жесть. Там. Потом это, это же это же степень лояльности и доверия зашкаливающая. Просто. Вот. То есть это все здесь готовится. То есть оно вот а, пошагово. А, то есть Академия там понятна. Контент мощного. Так. А, да, кстати, вот фотографии. Это вот Алекс это максим а это вот денис денис это главный главный разработчик то есть он вот который говорил что еще с института начали выкупать иван вот здесь вот маркетинг сразу же да я же тебе ссылочку уже дал ты это дашь людям своим да да конечно здесь вот это не бинар то есть не обращайте внимания. вот это это просто так ну нарисовано здесь да это не бинар здесь классика кстати вот сразу же затрону вот эту тему потому что у нас есть скажем наша сообщество сетевое, скажем, да, разделяется на две части. Люди, которые обожают бинары, люди, которые ненавидят бинара. В общем, здесь окончательное, твердое и бесповоротное решение это классический маркетинг-план. Он нерушимый, здесь очень много преимуществ, привилегий, он завязан на доходы на коинах. 45% остается в сети. Кто-то может сказать, что да, это мало, но, с другой стороны, я вам скажу по-другому. Вот у нас есть компания X, я сейчас не буду называть ее имен смысла нет, да представьте себе запускают сети говорят людям ребята мы собираем деньги там на обалденный блокчейн там еще там на то то на то, -то да и до 90 процентов отдают сеть вопрос на что вы собираетесь строить мощную какую-то технологию на 10 процентов так 10 процентов вы будете поддерживать как свой аппарат Понимаете, да? То есть здесь сразу же изначально делается упор именно на продукт именно на активы э, компании. Все. То есть компания должна быть стабильной независимо от сети. Ну и сеть должна э, хорошо зарабатывать. Вот здесь мы говорим, например, там, до 45% и классика. То есть можно подумать, что о классика, ой, я знаю классические компании, там люди денег не зарабатывают. Да, правильно. Потому что люди приходят с тюбиком, который стоит 2 доллара, и 2 часа тебе его продает или там, 2 часа его там где-то продает, и потом сделал оборот на 2,5 доллара и вышел со встречи. То есть здесь не так. Если я здесь с кем-то общаюсь, то у меня оборот сразу там 5, 10, тысяч, 15, 20, 30, 40. То есть совершенно другие суммы. Соответственно, и чеки у людей другие. То есть вот на этом маркетинге, который здесь представлен, есть живой человек, Алекс, вы с ним сами поговорите, 2,5 миллиона за первые 8 месяцев. То есть вот так устроен маркетинг. Что там дальше, кому вот именно техника по маркетингу интересна, вы сможете отознакомиться. Скоро это все будет предоставлено. То есть платин сегодня, официальное представительство в Швейцарии, уже открыто работающий офис, юристами со всеми делами. Офис в Берлине, там находится руководство у нас, это, это Алекс, технический директор, маркетинговый директор, мне маркетинговый директор в Москве. Короче, Короче, оба основателя и технический директор а, в Берлине. А, в Москве представительство, которое в принципе а, несет а, функцию покрытия именно постсоветского пространства. И уже в отдельных городах, а, в частности, это Минска, страна и а, а, Минска, и Киев, да, а, это уже такие, ну как офисы. Это не сетевые офисы, это именно офисы для того, чтобы мы могли а, открыто работать. Вот. Это то, что касается вот э, наша система. Я с удовольствием отвечу на вопросы, если есть. есть. Если есть... Да, с удовольствием. Так, какое количество монет планируется? 500 миллионов. И ежегодная, э, ежегодная инфляция э, 10%. процентов. Э, 50 миллионов все ежегодно будет приходить. Кстати, я совсем не сказал... Плюс, 500... обязательных... Извиняюсь. К плюс да. к 500 миллионам каждый год будет да. еще да. 50. А конечная сумма монет. Uh, затрудняющийся ответить это надо больше с Максимом, uh -huh. uh, с Максимом, с лёшей мы это лёшу потом пригласим все равно uh, я просто не хочу говорить то что что я не могу сказать на сто uh -huh. процентов это это больше ответственность Алексея именно. ясно а процент по пост майнингу я так понимаю 10 процентов uh, в год. А, 14 15 и сложность будет постоянно или Служность постоянно одинаковая, да. Постоянно. Так, И какие... майнить, майнить может любой кошелек, группы. Как, говоря. Как, да? Какие биржи будут открыты? Это будет одна BTC. Сейчас, секунду. Кстати, да, я же не показал. Хорошо, что сейчас спросил. Сейчас, секунду. Иван, помнишь, мы с тобой когда разговаривали? У меня же эта штука записалась. Вот, да, вот да, я так помню. Вот это кабинет -э платин-коина самого. То есть после того, как входишь внутрь, обратите внимание, вот здесь у нас бизнес идет, здесь нетворк, а здесь сам коин. То есть, ну, вот здесь вот, грубо говоря, бизнес это, я вам покажу, это больше, ну, как она называется, картфайнинговая площадка, да, нетворк – это социальная сеть, а это уже все, что касается коинов, коин, коины, бизнеса, все, что на нем, да. Социальная сеть, как вы видите, сделана очень просто, доступна, специально ничего лишнего, действительно действенная реклама будет. Ну, это потом уже тоже детали, тонкости увидим. Сейчас я вам покажу внутри систему. Вот. То есть вот так выглядит кабинет непосредственно. да. То есть здесь очень хорошие аналитические инструменты. Действительно очень такой, ну, грамотный такой подход. Ничего лишнего. То есть человек может отслеживать там свой ранг. То есть, ну, как вот достижение идет. Видите, здесь капитализация. То есть он может видеть, сколько у нас сколько у нас денег в платине, сколько у нас денег в золоте. И здесь вот камеры. Ну, банки что-то не сильно сейчас хотят показывать трезор. Ну, в общем, сейчас находится решение. То есть мы хотим еще так, чтобы клиент мог заходить и смотреть, как это золото и где оно лежит. Прям, ну, как прямая трансляция, чтобы было. Вот. Так, это само кабинета Сейчас альфа-тест как раз идет. Самое главное, что даже я, я сомневаюсь, что камеры будут, но те люди, которые в Берлине, им покажут цепочку хотя бы под как это будет оформлено, то есть люди реально ну, слышал из что смогут подтвердить это документально, то есть это не разводняк. Да, да, да. Это однозначно. Я есть... объясню просто с точки зрения, как поведение рынка будет в случае появления э, на многих биржах, в случае появления больших объемов. То есть э, криптовалюта, она в принципе складывается там себестоимость электроэнергии, на которой она майнится. Плюс добавочный капитал если по карл маркса добавочный капитал это по сути он складывается просто с обычных денег когда криптовалюте доверяют И если у криптовалюты есть какая-то поддержка снизу компании самой там были разработчиками это очень сильно влияет на психологию то есть просадок сильно она не должна давать только по после подъемов понятно если там за день за два она дала там 150 200 процентов в принципе она может откатить но не на 150 а может откатить там на 30 на 40 потому что люди сюда приходят не с целью играться а с целью инвестировать долгосрочно хотя бы до декабря семнадцатого года но многие посмотрят цифры что там в 200 раз в 2018 2019 году будут вообще ну, не будут заходить просто курсы смотреть то есть даже ну, лидеры будут отговаривать, говорят там, не продавайте. То есть сейчас вот видите, как в анкойниках, ну, какие ситуации в Альгамосе. Даже там лидеры умудряются прибалтывать людей, не продавать. Да. А здесь, когда это все будет наглядно, и курс будет расти, и это все продается на биржу вживую, есть поддержка драгметаллами, есть поддержка со стороны экосистемы, то есть постоянно новые кошельки, новые магазины, новые мерчанты. Тут доверие к крипте будет хорошее, если люди ну, справятся с этим руководством, если они заявлены, если это не просто там слова, если реально будет ролик, где со спутника толкают монетку на открытый космос, на орбиту, ну, третья уже... монетка будет, два, битко... два биткоина уже летает, и они же реально да -да. физические. То есть там, если их через 100-200 лет кто-то на звездолете словит в ручку, он сможет mm -hmm. этим биткоином воспользоваться. Идея же криптоэнтузиастов такова, что биток будет стоить тысяч пятьдесят долларов, и да. ну потом какой-то там парень словит. То есть, ну они не просто так это делают, это хорошее вложение денег. Сейчас я не знаю, сколько там стоило вот это договориться все организовать, но это принесет нам плоды, это рентабельное вложение. Это я даже для 5... Конечно, да, mm -hmm. да. все правильно mm -hmm. а, Еще. Даже... А, да. Хотелось да. бы узнать, сколько стоит себестоимость добычи одной монеты, чтобы как-то ориентироваться. А мы вот эти вот, вот такие технические детальные вопросы, мы с Алексом пройдемся, ладно? Угу. А, мы с вами договоримся сегодня на какое-нибудь время, ну или с Иваном скоординируемся, да, Иван? А, и я договорюсь так, чтобы Алекс с нами вышел на связь, и а, вот, вот такие тонкости и детали это он у нас делает. Вот. А, то есть у меня сейчас, грубо говоря, мы просто проводим ознакомительную работу, чтобы понять, есть интерес или нет. И если интерес есть, то мы уже для... Ну, как для более детальных вопросов, да, мы Алекса позовем и все. Вот. И вот смотрите, вот это вот уже кратфайнинговая площадка, на ней уже три проекта сейчас выпустили, ну, сейчас же как альфа-тест идет это все, да, вот. А вот так вот она выглядит, здесь вот, где вот, вот показать, да, Видите, то есть реально сделано все вот по-человечески, вот, вплоть до кнопок, там, вот как они вот сейчас на вот, Tizability там все это дорабатывают. То есть ну, видно, что вот вкладываются люди, да, то есть ну, не просто там болтают, а вот прям по факту готовые конкретные штуки. Так, возвращаемся к биржам. Биржа у нас вот здесь вот вам показал, это BTC Space. Это первая английская, и вторая азиатская, но азиатская он пока не выдает. Ну, Иван уже ее видел, он им, Ивану показывал. Вот. А, насчет этой уже договоренности, где все готовы, то есть там сразу же к запуску будет э, представлена монета. Китай, вот, это интересно. Да. Угу. да, да. Ну, они вот, ребята, кто это делают, они, видите, блокчейн они уже сделали для Свиса. А, то есть это Свис сейчас от них получил блокчейн. Mm -hmm. вот. А свой блокчейн, а, как там было... Сейчас мы в прошлый раз, когда выходили, была как раз хорошая вот блокчейн. Видите, уже полностью готовый, все рабочий. Специально сделали его как, как блокчейн-инфо, чтобы люди не парились. И мы так 500 тысяч кнопок новых, знаешь, чтобы еще здесь не разбирались. То есть все по подобию сделано, вплоть до мобильных приложений. То есть не отличишь. Здесь ну, все, ну, как мы знаем, то есть все точно так же сделано специально. Причем я смотрю, что транзакции тут гуляют, видишь? Ну, и, видимо, Это компания там, Майнит, говорю. видно. Потому что комп... тут монеты только у нее, правильно? По косу. Да, да возможно. Да. Ну Движение идет. То есть. Ну, блокчейн уже все, они затестированы там, все красиво. Анатолий, у меня знаете какой вопрос? Вчера сообщалось с каким-то парнем, он тоже меня там пытался рекрутировать в платинум коин. Он сказал, что 6-го Uh, откуда у него такая просто информация 6 апреля уже начинается оплата не, не, мая, мая тогда там уже идет что-то что -то, то есть выход на биржу вот то есть 11 мая выход на биржу а до 11 мая 6 апреля идет оплата пакета uh, ну это этого не произойдет вот смотрите у меня вот uh, то что вот я вам здесь вот показывал да это же я же вот с, это, с лешей мы прям вот работаем плотничком uh, вот видите вот, открытие процесса регистрации вот стоит зафиксировано даже здесь. То есть я знаю сейчас некоторые команды то есть, в связи с своей непрофессиональностью и пониманием того, что здесь есть действительно две профессиональные команды, кто заходит на рынок вот ну, в частности, под нашим руководством здесь, пытаются там хоть какими-то способами, хоть как-то людей. Обратите внимание, там по интернету всякие лендинг пейдж уже гуляет регистрации, предрегистрации. Ну, чисто вот такое, я говорю, ребят, вы не понимаете, говорю, вы, вы все еще не понимаете, вы думаете, вы там два тренинга посмотрели э, в бизнес молодости и считаете, что теперь у вас будет лендинг и весь мир к вам придет, да не пойдет он к вам. Есть другие способы, как строить крупную организацию. Ты не можешь через лендинг-печь построить крупную организацию. То есть на стартапе, на предстарте да, делаются другие работы совершенно, чем вот это вот все дешевое, то, что вот они сейчас по рынку запускают. Да. Здесь компания все предоставит грамотно, все как надо. Вот. А мы сейчас, вот, например, чем занимается наша команда, мы, мы точно, вот, как снайпера работаем, мы знаем, что это действительно проверенная хорошая штука, и поэтому вот, разговариваем с такого уровня людей, как вот Иван, например, да? Вот. Намного, намного меньше работы и намного более эффективно она происходит. Ну, Иван, я думаю, здесь только подтвердит, это точечный такой, ну как, намного более эффективный способ. Да, Иван, Иван нас учит этому тоже. Ну, ну, да, да. Мы с Иваном -то в одной школе-то уже сколько-то. Мы тогда как познакомились, это снова и снова. Только... Почему-то судьба сводит, да, Иван? На То есть 11.04 мы даем людям регистрацию, они регистрируются пока бесплатно. Когда оплата да. самая начинается? 11, ну, ну, смотрите, мы не хотим на дату конкретно завязываться. То есть, ну, у нас в наших планах стоит 11 мая, вот, но это может быть плюс-минус 1-2 дня. <связываем> ну, мы же не знаем того, что мы не знаем, поэтому мы как стараемся на цифры, на даты четко не привязываться. Потому что, ну, по факту, мы сейчас, на данный момент, мы все-все-все успеваем. То есть у нас реально готовые продукты, оттестированные, то есть вообще все как надо будет. Так, еще. Можно ссылочки на ресурсы компании, которые уже есть, чтобы подробнее как-то еще поизучать? На ресурсы компании мы сейчас все держим в тайне, обратите внимание. Видите, вот здесь вот, даже никто, в принципе, даже мы не даем ему названия. Это по секрету всему свету просто ну это хороший метод для <свят> на старте да угу. я сейчас не до конца понял вопрос что именно ресурсы компании ну ты мне, как вы... только что показывали вы а вот это вот, с которых презентацию вели там еще некоторые ресурсы ссылочки на них а ну это я дам да угу. Иван я же могу да ну да люди хорошие здесь собрались угу. Анатолий, еще, смотрите, вопрос по поводу космоса, то есть то, что за, запуск планируется там на, в космос. Mm -hmm. Это как бы сейчас просто слова или сейчас идет подготовка к этому? Потому что, блин, не хочется людям рассказывать скажем, а Смотрите, не да, хорошо, что затронули эту тему сразу же. Давайте так, это я вам сейчас сказал, ладно? Другим mm -hmm. людям не говорите. Потом, я, я вам скажу даже почему. Во-первых, никто точно не скажет вам сейчас когда. Ну, предварительно мы планируем это сделать в августе. Да? Mm -hmm. а, то есть в августе будет запуск спутника, и вот как раз с ним мы хотим это сделать. Но если мы сейчас людям скажем, и по какой-то причине пойдет не так, как мы хотим, а такое бывает, потому что мы не знаем, чего мы не знаем, ну вот бывают такие ситуации, да, тогда мы все будем выглядеть крайне нелепо. Поэтому mm -hmm. это крайне для нашего использования. То есть мы людям говорим, ребята, просто доверьтесь, грубо говоря, да? То есть нас ждут великие дела. Но в тот момент, когда мы это сделаем, для них это... Представьте, какой эффект будет, разрывавшаяся бомба в голове, когда они это узнают. Это просто... Мы их не остановим потом. Это специально так делается. Также, и, например, про, про Forbes. Мы тоже это не пропагандируем и не орем там направо-налево. Наоборот, мы это для лидеров, для себя держим интерн, внутри, чтобы у нас это было. Вот. Потому что это такие моменты, которые мы будем время от времени запускать для, для, ну как, для удвоения сети. Угу, понятно. Есть, Про... или как это называется, да, есть у нас и вот, угу. вот эти моменты мы будем и вот. Еще э... хотел узнать, да, это... какой будет изначальный вброс монет на рынок, вот и какую долю компания планирует оставлять у себя, чтобы контролировать вот, этот рынок. Вот это мы тоже у Алекса спросим, ладно, угу. а, потому что это его ответственность непосредственно. Вот эти вопросы очень грамотные. Я хочу, чтобы вы на них получили ответы, но я хочу, чтобы эти ответы были компетентными. Вот. И э, мы сейчас, Иван скоординирует нас, какое время, вам всем удобно будет, да? И я договорюсь на встречу, и вам понравится. Ну, действительно, хорошие ребята, кто делает. Анатолий, да, можно еще тогда прям сразу вопросики два? А, да. а, для инвесторов вопрос, потому что, честно, я, ну, как бы не очень поняла, что тут получат инвестора. То есть, вот вот он зашел человек, там, например, там на 200 тысяч рублей. Да. и сколько он что когда получает то есть он сможет сразу продать он не может сразу продать я поняла что за год можно увеличить 10 раз это я поняла вот но как бы хотелось бы по срокам понять что он там получает Прям на конкретном примере а, ну вот для инвестора я бы говорил вот так то есть вот изначально он по 10 например берет но кстати этот вопрос мы еще раз с алексом пройдемся потому что я его сам еще с удовольствием укреплю как он это объясняет да? вот мы по 10 центов грубо купили да если человека сориентировать на 12 месяцев да и например у 10 за 12 месяцев то это крайне интересно все и раньше раньше придем в это состояние будет хорошо ну, допустим, mm, если да. даже человек, например, даже с тысячи даже все заходит, да, и через 12 месяцев с десяточкой выходит, уже, я думаю, он будет счастлив, более чем. Ну, да, смотрите, ну, у зиберкоина, получается, за месяц такое произошло, то есть здесь реально это сделано. Ну да, но я не хочу про это говорить, правда. Я да. хочу, чтобы вы были З счастливы. Зиберкоины, я скажу, там не такие масштабы, как здесь планируется, И там э, вот Равшан сам по себе хороший психолог. За счет да. этого, в принципе, он добился успеха. И за счет плавающего маркетинга. Здесь э, это, можно взять какие-то моменты с Зиберкоина и клонировать, опять же, на этот маркетинг. Вот. И это будет работать. Равшан Шоумен, вот. Да, Почему? Да. Более, того, более того, я вам точно скажу, я сейчас уже знаю, что руководство занимается поиском таких команд, которые, которые пампят. Вот, кстати, да, Хотел вопрос задать. Есть, я вижу, уже система развития компании, да? И вот, говорите... Ну, будут. прям еще, вот реально, прям, я вот знаю, уже вот на последних переговорах у нас вот было, то есть уже задавались вопросы, а, то есть выходим на команды, кто пампит. Ну, ну это же и, удобно, есть, да. в принципе, у меня даже в контактах люди, ну, которые ну, серьезно занимаются, можно с ними конкретнее пообщаться. Да, да, да. Ну, мы это сами, мы, как скажем, можем свести, а они там, ну, как я, по крайней мере, не вмешиваюсь в эти дела, то есть, если я вижу, что у тебя больше опыта, там, мы просто сведем вас и все. Там дальше посмотришь. Анатолий, еще такой вопрос. То есть, вот есть, например, заход на маркетинг, а можно, я так понимаю, что человек напрямую через биржу покупать. Как сделать так, чтобы он покупал через маркетинг, а не через биржу? А он через маркетинг ему выгоднее будет? Там как есть он? много преимуществ. Он, он, же, он же не только коины получает, у него же там целые, целые услуги. Система, вот, да? Э, кстати, извиняюсь, перебью. В зиберпоне, кстати, такой, такая ситуация сложилась, что многие люди просто остались на рынке, потому что вот волатильность там бешеная. У меня, например, даже 60% в день от депозита получалось сделать. Вот. Ну, mm -hmm. это при так грамотной торговле, если повезет. Вот. Да. И от этого по этой причине даже многие люди не заходили в маркетинг то есть вот этот вот момент надо учесть чтобы не было волн сильных на бирже а здесь здесь здесь мощные регуляторы алекс их поподробнее объяснит в общем здесь устроено таким образом что волн вообще таких как мы знаем их не будет. Здесь будет стабильный постоянный рост Короче, человеку выгоднее заходить на маркетинг, чем давать на бизнес. Конечно, конечно, у него четыре он сразу же четыре получает ä, преимущество если он заходит, у него получаются рекламные бонусы, которые он может тоже допродавать, либо использовать для своих компаний. У него лайки, то есть он принимает непосредственное участие в развитии компании и активов компании. И ну, обучение там понятно, ну и сами коины он получает. То есть ему удобнее будет. И я здесь. так понимаю, что безопаснее в краткосрочной перспективе, потому что могут быть откаты, могут быть подъемы. Да. И, как да. говорят, хомячки разбираются, ну, сливаются. Бывает, да. Но здесь они вот этот, именно вот этот процесс они делают его подконтрольным. То есть, э, здесь они, этот блокчейн ну, намного более гибкий, здесь намного больше можно делать э, всяких интересных э, вещей. Но я говорю, я с удовольствием хочу вас лучше с Алексом познакомить, потому что он именно вот по этой тематике, то есть, смотрите, я, я, ну, как, я грубо говоря, как сетевик здесь выступаю. То есть, организация, там вот все, что с этим связано, да, там, вот. а технически, то есть мне очень нравится здесь работать, вот даже вот в этом коллективе, то у нас реально каждый своим делом занимается, то есть я вообще никак не принимаю участие в организации мероприятий, то есть мне я получил задание, что нужно сделать, я это выполнил, все остальное меня вообще не касается, вот, а так же как меня не касаются все технические вещи, то есть мне нравится вот такой подход, я, например, когда машину покупаю, у меня в там 7-8 скоростей там в коробке, да я понятия не имею, как они там переключаются, но эффект, который я хочу, я получаю. Если я D нажимаю, еду вперед, если R, то еду, еду назад. Еще ли заплатить кому-то. Да. Да. Ну, да. Конечно, конечно. Ну да, можно я, да, да, Тогда я как сетевику вам задам вопрос. По процентам, вот буквально коротко, первая линейка, вторая, третья, какой-то процент. Да, давайте я вам покажу. Там слайд же показывали. То есть первая вот. линия 10%. Давай 10% идем. рефералки. Стал человек на 10 тысяч долларов. Ориентируется, что за год, за два, там может за три, ну в 10 раз умножить, там 100 тысяч получится. В принципе, надо сразу ожидание отдавать, что дружище... Первые 2-3 месяца, ну, не стоит лезть, иначе лучше заходи в какой-нибудь хайп, который дает ежемесячно, там 30-40%, mm -hmm. то есть yeah. немножко не то. Это как перспективные вложения, долгосрочное инвестирование. Но в принципе, yeah. правильно там говорил молодой человек, что надо иногда фиксироваться, то есть можно ставить какие-то отложенные ордера, какие-то стратегии yeah. будут предложены, понятно там для своих людей, где-то там в куларах, в в скайпе. Конечно, конечно. Это отдельное Ваня, я к вам сам подключусь с удовольствием, ваши кулары. Ну, ну да. Да, да Иван да. нас такой, он нам расскажет. Да, да, есть, очень Иван очень компетентный, я знаю, мне очень приятно, что вообще Иван оказывает нам поддержку. Действительно, Иван, спасибо. Вот, смотрите, вот по бонусам, да, то есть вот первая линия, то есть вот я за 5 евро, например, зашел. У меня сразу же вот 10% есть все. То есть я даже, если у меня вообще денег нет, могу заработать себе денег и протестироваться. Вот. Mm -hmm. потом, потом идет, это вот директ бонус 10%, то есть сюда с первой линии, да, со второй линии идет вот 4%, потом идет 5%, 6% и 7%. Видите, он до восьмой линии как разгоняет хорошо. Mm -hmm. вот, а потом уже пошло. Здесь вот видите, здесь будут лидеры со звездочками идти, да, то есть нужно, ну, одна звезда, лидер, две звезды, три звезды. 4-5 звезд. Вот лидер 5 звезд максимально максимально процентуально получает вот 38% от всего оборота до 11 уровня. Толь, смотри, тут, ну, у людей ассоциативное мышление сейчас такой там проект нашумел, в том числе в Германии в В принципе, там в сеть идет там, 7% первая линия, 5% вторая, 3% третья, 2% четвертая, потом по проценту и там полпроцента. Но чтобы это открыть, нужен очень большой оборот, я бы сказал, вообще колоссальный. То есть, я чтобы слышал, открыть да. там 4-5 линий, надо, чтобы в обороте было там 100 тысяч долларов, и то mm -hmm. эти 100 тысяч считаются не суммарно всей структурой, а с первой линии там 100%, а со второй 75%, с третьей 60%, mm -hmm. и там все на уменьшение. То есть здесь yeah. я просто, ну, чтобы, исходя из каких-то зацепок, которые понимают там... Татьяна, может кто то еще маркетинг криптоэйд разбирал. То есть тут э, линейка, но линейка гораздо жирнее, гораздо проще сделать оборот здесь и ну, процент выше. То есть тут все там до 40, ну около 40 процентов. Ну, тут смотрите на слайде. У меня процесс не видно из телефона. Ну, <соскоррес> понимаешь, Иван, э, даже <соскоррес> больше влияет стабильность проекта. Я даже, по примеру вебтрансфера, скажу, что у меня там была ну, структура больше тысячи листников, так э, и Сначала я не получал больших денег, ну, там, 300-400 долларов в первое месяц, а через несколько месяцев, через полгода, это уже в тысячах выражалось. Вот так вот. То есть стабильность здесь... Да. Я могу сказать, что это огромный талант, тысяча личников, я даже сейчас удивился, у меня сердце ёкнуло. Я, а я что-то должен познакомиться. Франк, колоний, что Поподробнее. Тысяча личников, это очень круто. Смотрите, здесь самый настоящий лидерский маркетинг. Иван, я тебе сбросил, да, текстовую часть, чтобы ты мог поглядеть, если ты что, с ребятами поделишься потом, да? Я, кстати, вот полностью на, на твоей стороне стою насчет. Да, у меня долгосрочности. Есть, есть она. А, я тебе давал уже, да? Окей. То есть вот я полностью стою на стороне долгосрочности. Потому что это, наверное, самое, блин, сказочное, что с нами может произойти. С одной стороны, с другой стороны, я говорю, нельзя недооценивать классический маркетинг-план, когда нету крышки на покупку. Это и причем, когда такой важный, важный элемент отсутствует жадность. Люди же сами знаете, какие. Жадности. Ну, как да. ну вот, смотрите, ну вот я вот давайте вам сейчас... Кстати, кстати Равшан постоянно утверждает, что мой бизнес построен на жадности людей, поэтому не закройте никогда. Да, он никогда не закроется, если Равшан ничего не передумает. 100%. Ну да, Равшан такое имя немножко внушает. Ну это не а его имя, но это, это не суть. Ну да, да. Но ну, проблема в том, что э, вот, например, для меня с ним крайне сложно сотрудничать, потому что не выдается никакой информации. От чего отталкиваться? То, что Равшан сказал, а если завтра Равшана нет, тогда что делать? Чего я буду своим людям говорить? Ну тут надо превращаться ну, в этой системе и пообщаться с, с, с некоторыми источниками, потом уже анализировать, исходя из этого. Да, да, да. Ну да, да, надо все, все изнутри смотреть, так лучше. Со, вот со туда... стороны просто а... видно так, там имя Равшан гуляет, и люди, ага. Сразу ассоциации да, там, да, что да. ры рынок что арбузы там, что да, И миллионы долларов что-то не очень хочется вкладывать. Да да есть такое. Вот. А, то есть у нас, у нас по факту получается на 10 тысяч по 10 центов это сколько получается коинов? Сто а, а, это миллион же да получается или? Так подожди. Да миллион коинов. Правильно? А я не вижу свой что сказал. ты меня 10 тысяч, um, тысяч долларов, На 100 да, да, ну, умножаем, да. Да, 1 на ну, миллион, миллион, да, да. миллион, например. Платин коина, да. Давайте вот так посмотрим, например, первый год развития, второй год развития, третий год развития. Вот сейчас будем смотреть, насколько насколько здесь вообще офер сильный. Вот у меня один миллион коинов, и, допустим, в первый год в первый год мы вышли, допустим, ну пусть все вместе всего лишь на, за один год, да, на, на, на 5 евро за один коин. То это я 10 тысяч евро превратил в 5 миллионов, правильно? Смотрите, допустим, второй год мы отработали и вышли там, допустим, на 50. То, то я ну, десяточку превратил в 50 миллионов э, долларов. И э, наша цель 200, 200 евро за коин за 3 года, то это, пожалуйста, это, это 200 миллионов евро. Я не знаю, но ну, даже если у меня денег нету, я бы наверное, пошел и кредит взял бы. Вот, стоп, знаю, стоп это 100, 100 тысяч, а не миллион. Нолик просто убрать. Да, да тысяч, да, да, да, Я думаю, что это мой прибор. Да-да, там на 10 умножается, то есть цена 10 станет 1 Вот, ну давайте так вот. Десятка, вот здесь вот у нас получается 500 тысяч. С десятки в 500 тысяч евро, мне кажется, каждый хочет уехать, правильно? Вот здесь у нас 5 миллионов. То есть здесь фактор жадности просто ну наверху просто но ну, выше некуда плюс лояльность со стороны сообщества то что все легально официально красиво реальный движ то есть не просто там какая-то болтовня вот потом когда-нибудь мы начнем конкретно сразу же вот вам кошелечки вот вам приложение вот вам социальная сеть вот вам краудфандинговая площадочка вот вам вот вот вам всякие кнопочки нажималочки в общем все сразу же вовлечение стопроцентное идет у человека да вот и здесь вот мы уходим в разряд 20 миллионов ну как бы я думаю ну нормальный офер вообще шикарный то есть у нас можно вопрос? Очень много. конечно да да а вот когда полмиллиона евро допустим 10 тысяч получим у -у -у. как их снять там, на... в итоге... как в этот можно вывести в биток и, и биток обменять на фирм то есть там есть такие суммы кто будет обменивать Просто О -о -о. если там человек по полмиллиона евро сейчас захочет вытащить, там найдется только у обменников денег? Ш чтобы а, рынок ну еще это... не обвалить. Я понял, я понял. Смотрите, там э, вот это хороший вопрос, его тоже Алексу зададите, я просто сейчас вот так еще нарисую. Вот пошаговое увеличение цены, грубо говоря, да, то есть изначально же мы все равно цену контролируем. Вот мы заходим на рынок, например, по 10 центов, да, там, ну, через два месяца, например, мы говорим, нет, все, короче, наша цена 20, вот наша цена там 30, наша цена там 50, например, да, наша цена там, 70 и наша цена, допустим, евро, так вот, скажем, 1 евро, наша цена там 3 евро, к примеру, да. Вот. И вот здесь, вот как вот цена продажи есть, точно так же сразу же фиксируется цена покупки, то есть в неограниченном количестве. Ну, допустим, это цифры все, которые я рисую от балды, да, просто хочу, чтобы суть была понятна, как это делается, вот, и вот здесь вот у нас получается, компания говорит, окей, за 5 центов я готов купить назад, это называется рюккауф, то есть выкупка назад, да? вот, а я готов купить за 10 центов назад, я готов купить там за 15 центов назад, ну и так далее. Вот. или вот здесь вот, например, за полтора евро я готов покупать назад, а здесь вот за 50 центов. Вот, и, до, до, допустим, даже я, допустим, говорю, нет, все, я хочу все полмиллиона свои вывести, то компания гарантированно выкупает их назад, то есть у компании денег не дохватает. Я думаю, даже вот по этой табличке уже понятно, откуда у компании денег хватит все назад выкупить. Алло, алло. Да, да, к нам тут еще присоединилось человек 9, я просто хочу предупредить, угу. что тут еще инвесторы очень крупные, у кого-то полмиллиона, у кого-то миллион. В основном mm -hmm. недвижимостью занимается, но ну, немножко там акцент, фокусировка начинается смещаться к криптовалютам чуть-чуть. Ну, поэтому mm -hmm. тоже все внимательно слушают. Я, я тут да что-то вообще Надо интересно. Немножко... Вот, давайте я вам вот расскажу, как у меня получилось. Вот, Иван, я благодаря Ан Андрюхе и Лёхе тогда начал, э -э Миллеров, да, начал, ну, как изучать этот рынок. Ну, то, что вот э парней-то уважаю, да, и вот э то, что -то, ты, ты, этот, вот, по А помнишь, где-то вы пост вместе делали, что вы там что-то встречались? Вот, а, вот в тот момент я начал вот изучать этот рынок вот а сейчас а вот и, вот реально уже более-менее так открываются да? а, ты понимаешь просто что это такое шикарное начинание ну вот вот простой пример да смотрите я на полониксе разогнал 2 биткоина, биткоина, разогнал в 20 биткоинов за 4 месяца на чем на альтах каких-то на... да да, да. Но... Ну, мне с Дэшем сильно повезло и с эфиром конечно ничего не скажешь да, это не везение удача улыбается подготовленным то есть ну, ну я... 9 процентов людей считают что это какая-то ерунда то есть ты да. где-то поверил где-то там нейронные связи там новые составились вложил ну, свои да. деньги энергию время это дорого. Удача стоит. это закономерность а не случайность да. Да. В общем, вот, вот мой опыт, да, вот, Вань, вот в тот момент, когда вот я вот, грубо говоря, вот этот пост, я когда увидел, что вы вместе что-то, и ты сказал, что да, криптовалюта там это круто, да, вот я в тот момент, как то мне как, я стал открытый, скажем, к этому больше, да, я начал читать, изучать, конечно же, я там первый биткоин себе купил, там, начал там бояться, что ой, а вдруг он просядет, но понимание же нету глобального -то рынка, да? То есть у меня в тот момент не было. Логика, в принципе, уже включилась. но логика в том плане, что это, в принципе, мир уже готов вот к такому, да. А математика еще не включилась. То есть я еще не видел объема. То есть вот не было вот понимания, да. То вот сейчас вот реально уже и логика и математика сходятся. То есть вот не знаю, я считаю, что крипты это так интересно. Вообще. Я не знаю, как это по-другому объяснить. Это так. То же самое, мне кажется, что если бы мы там в 95 м 95-м узнали ваши масштабы интернета и влезли бы как раз вот в эти года, в эти масштабы. Сейчас только, просто... только здесь даже вот еще. Да, все правильно. Представьте, сколько приложений там на интернете только выросло, Конечно. да? А здесь вот представьте, что э, самый большой рынок, это, это финансовый рынок. Вот, вот мы находимся сейчас ну, вот, грубо говоря в перефор... ну как он, он как видоизменение финансового рынка вот я например э, ну вот э, то чем вот иван занимается вот, чем мы занимаемся да вот создаем сообщество людей у которых есть блокчейн кошельки угу. а, ну это а, вот я считаю что это сейчас вот на данный момент это очень круто почему Ну вот представьте вот у нас сообщество и у нас 50 тысяч человек у кого есть блокчейн кошельки мы говорим, что, ну, например, что-то нашли классное, и говорим, ну, там, какой-нибудь стартап, допустим, интересный, говорим, о, ребят, смотрите, как круто. Вы представляете, сколько кэша сразу же уходит сюда, например, в какой-то новый стартап. Mm -hmm. То есть... И вот, вот эти вот, вот люди, например, да, кто-то же первый начнет им про это рассказывать, значит, ну, это же сразу же эксперт, позиционирование, это же, ну, вот мы сейчас общество начали заниматься-то недавно совсем, а мы видим уже какие результаты, то есть на нас реально выходят всякие интересные люди, интереснее, интереснее, интереснее. Так мы еще ничего не делали. Ну, то да. есть это даже только взять вот этот рынок, вот то, что вот Иван делает, да, вот этот это очень правильно, это очень грамотно, я считаю, да, то есть там. Вот именно создание сообщества и дать какую-то полезность в каких-то знаниях. Кстати, Ваня, я там все курсы твои пересмотрел. Не, ну, вообще... Мне нравятся вот эти. И, ок, там. Это здорово. Я считаю, вот у меня опыт даже живого выступления такого большого именно по криптовалютам. Средний возраст аудитории лет, наверное, 36-37. И, в принципе, так два часа пообщались приятно. Ну, сейчас вот тоже люди все рядом. И все зажены идеи. То есть я сказал, да. что там миллион человек сейчас примерно по всему миру доверяет этой идее, понимает, что реально идут перемены вот как ты а, ребята меня исправили что миллион девять нас тут еще в комнате девять человек и, и, да. и, и вот еще смотрите оборот сколько там в криптовалюте сейчас крутится 21 миллиард да иван ну, чуть больше чуть больше сейчас, вот да. сейчас раздели на количество людей которые вообще знают о криптовалюте эм, и пользуются ей это будет очень малая цифра то есть, какой потенциал? Я хочу сравнить даже с тем же Форексом, когда там блин, триллионы долларов, так, и э, с криптовалютами. Вот, и... Давайте вот по-другому посмотрим на этот рынок теперь. Вот смотрите, ну Иван наверняка это проговаривал, но вот просто чуть-чуть другой взгляд. Вот, допустим, здесь 20 миллиардов, да? Вот, ну, допустим, здесь 20 миллиардов. Вопрос: как вы думаете, сколько из этих 20 миллиардов активно торгуется? А сколько из них просто.